Николай Левашов о славяно-арийских ведах Славяно-арийские веды попали в мои руки несколько лет назад, и, прочитав их, я впервые встретил столь цельную, стройную и изумительно красивую систему представлений, которые были у наших предков-славян. Практически все читающие в основном обращают внимание на якобы религиозные представления древних славяно-ариев. Все ищут Бога и при этом не замечают той удивительной информации, которая спрятана в славяно-арийских ведах. Почему спрятана? Могут спросить некоторые Да по той простой причине, что это был единственный способ Сохранить и передать достоверную информацию для далеких потомков Потомков, многие и многие поколения которых превратятся в спящих Спящих, которые многие тысячи лет будут не в состоянии проснуться И правильно осмыслить переданную им информацию. И так продолжалось до тех пор, пока не пришла пора всем спящим проснуться. Пробуждение не произойдет у всех одновременно. Кто-то проснется раньше, кто-то позже, кто-то уже не сможет проснуться сам, кто-то не сможет проснуться вообще. Славяно-арийские веды вышли из подполья только после окончания последней ночи Сварога в лето 7506 от сотворения мира в Звездном храме. Я напомню, дорогие мои, что такое сотворение мира в Звездном храме. Это окончание войны с великим драконом, с Аримией, с Китаем. И именно 7000 по сегодняшнему дню, 529 лет назад, закончилась эта война. и Наши предки решили, так сказать, сделать новое летоисчисление. Ну, а вообще реально ночь сварога закончилась еще в 96 году. Но это самое страшное время наступило. Когда закончилась ночь сварога, начались сумерки. И именно вы знаете, что у нас происходило в 96 году. Вся нечисть, которая только была, вылезла, понимая, что им... Приходит полный конец. И, в общем-то, эта нечисть до сих пор еще вычищается. А конкретно говорить про наступление утра Сварога, ведисты рассчитывают только на 1926 год. шестой год – это «Сумерки» до 2012 -го года. С 2012 -го года начинается небольшой рассвет еще, знаете, полусумерки. И в 2021 году более-менее становится светло, и вы сейчас почувствуете большие изменения. И самые главные изменения будут происходить именно с 24 по 26 год Так вот, волхвы-хранители ушли в глубокое подполье еще тысячи лет назад На все время последней ночи Сварога Которая была самой беспощадной и самой кровавой Славяно-арийские веды написаны так, что только просветленный человек сможет понять истинный смысл заложенной в них информации Информация в них записана на нескольких уровнях И поэтому каждый читающий сможет понять только то, к чему он готов вот на данный момент Не больше и не меньше И только то, что позволяет читающему его уровень, уровень его эволюционного развития Просто выучив значение начертания рун, которыми написаны славяно арийские веды, невозможно правильно прочитать их, проникнуть в глубинные уровни информации, несомые ими. Таким образом, не допускалось попадание важнейшей информации ни в те руки или преждевременно к тем, кто будет не в состоянии решить насущные задачи. Если человек не готов к информации, он ее даже не заметит, даже внимательно прочитав весь текст. И это касается не только сакральной информации, но и любой другой. Мозг человека воспринимает только ту информацию, к которой он готов или в которую он верит. В зависимости от информационного фундамента мозг человека подсознательно выбирает из потока поступающей информации ту, которая согласуется с этим фундаментом. Происходит подсознательная фильтрация поступающей информации. И именно этот эффект человеческого мозга использовали создатели славяно-арийских вет. К этому еще добавлялась информация, записываемая на других уровнях. Причем, основная информация и тайна сакральных знаний была обеспечена. Об этом знали и темные силы, и поэтому они после безуспешных попыток проникнуть в сакральные знания светлых сил изменили свою тактику и стратегию. Они стали уничтожать захваченные книги и другие источники, предварительно взяв в себе те крупицы сакральной информации, которая им была доступна. На основе этих крупиц ими были созданы многие тайные учения, но это тема другого разговора. А пока мы вернемся к теме славяно арийских вет. От себя я должен добавить, дорогие мои, что многие пишут, как могли сохраниться, я вам объясняю, нету никакой книги, это золотые пластины. Если вы пожелаете, в Сантии Веда Перуна написано, как изготовлены славяно-арийские веды. Это не книга в том понимании, в котором мы привыкли сейчас. Это золотые пластины. Всю остальную информацию вы найдете у меня в Сантии веда Перуна, книга первая. Итак, работая со славяно ведами, я обратил внимание на сообщение, передано в вести второй. Вот оно. Радам помогала творить Божья сила, на деяния благие, их направляя. Подпитывал расу заветный источник, что сохранился в урочищах древних. Предвидели темень на Мидгарде боги и расы потомкам помочь порешили. Творилось сие в стародавнее время, когда три луны над Бидгардом сияли». В недра земли помещен был источник, но доступ к нему скрыт в урочищах давних. В глубинах земных он накапливал силу, в разных местах на поверхности являясь. Но вечный источник божественной силы не в каждом краю свято-расы струился, а только в местах, где, согласно предания, боги в Мидгард силы жизни вложили». В этом отрывке говорится о многом, если понимать, что стоит за привычными вроде бы словами. Три луны над Мидгардом, наша планета называлась Мидгард-Земля, сияли до тех пор, пока 111 812 лет назад – это Левашов дает данные на 2005 год. Еще раз повторяю, 111 812 лет назад одна из этих лун Леля не была уничтожена вместе с базами темных сил силой Тарха Дождь Бога. Вот как раз того Дождь Бога Тарха, именем которого потом называлась наша великая империя Тартария. Так значит источник был помещен в недра земли еще до этого события причина из-за которой было принято решение поместить источник проста мидгард земля превращение нашей галактики приближалась к области пространства в которой распределение потоковых первичных материй создавало благоприятные условия для влияния и захвата людей темными силами распределение потоков первичных материй влияет на формирование и эволюционное развитие тел сущности человека. При непропорциональном распределении потоков первичных материй большое значение имеет какая или какие из первичных материй доминирует над остальными. Избыточное насыщение первичными материями третьего тела сущности. Астрального тела Создает эволюционный перекос Позволяющий темным силам Влиять на поведение людей Заставляя их делать то Что при отсутствии подобного перекоса Они бы никогда бы не делали Ну, вы можете посмотреть На современную власть И все поймете Эволюционный перекос на начальных стадиях эволюционного развития человек опасен тем, что при отсутствии у сущности человека четвертого и других тел непропорциональное развитие третьего тела приводит к появлению у человека агрессивности, жестокости, жадности, алчности, зависти, ну и прочих пороков. Именно избыточное насыщение третьего тела сущности и обеспечивает появление и развитие многочисленных вышеотрицательных качеств. И темная сила получает возможность влиять на людей, имеющих подобные черты личности, через них влиять на происходящее на всей Мидгард-Земле. Только люди, прошедшие через начальные стадии эволюционного развития, оказываются в своем большинстве иммунны к подобному перекосу, который только несколько замедляет их эволюционное развитие, не создавая условий для возможного влияния и контроля темных сил. О наличии такой опасной зоны при эволюционном развитии знают как светлые, так и темные силы. Любая цивилизация проходит через подобную отрицательную эволюционную зону, как бы переболевает своеобразной детской болезнью развития. И этого нельзя избежать. Как нельзя избежать стадии эмбрионального развития человека? Именно эту ахиллесову пету развития каждой цивилизации и пытается использовать темные силы для захвата контроля над цивилизациями и над планетами-землями, которые оные цивилизации заселяют. Поэтому тактика и стратегия темных сил заключается в подготовке интересующих их планет к возможному захвату. Когда та или иная интересующая их планета Земля приближается к области пространства с отрицательным эволюционным перекосом, они или используют детский возраст цивилизации для захвата, или создают у цивилизации этот детский возраст. Отрицательный эволюционный перекос представляет собой внешнее поле, вынуждающее людей, находящихся на данных стадиях эволюционного развития, настраиваться под себя. Аналогично мощный магнит намагничивает куски металла, передавая им свою полярность. Если же кусочки металла уже намагничены, то для их перемагничивания необходимо внешнее магнитное поле, минимум на порядок мощные. Люди на начальных эволюционных стадиях аналогичны не намагниченным кускам металла. А именно поэтому темные силы максимально эффективны именно в это время. Особенно легко им удается захват планет Земель, когда он и проходит через области с отрицательным эволюционным перекосом. При этом им, в принципе, остается только обеспечить, чтобы подобный незрелый плод упал в их руки. На подобные везения, когда планета Земля проходит через область пространства с отрицательным эволюционным перекосом, и цивилизация в этой планете Земли находится на начальной эволюционной стадии, бывает весьма редко. Поэтому темные силы очень часто создают необходимые для этого условия. Если они хотят захватить планету Землю, а на ней цивилизации, уже прошедшие начальные стадии эволюционного развития, то темные, паразитические силы, применяют следующую стратегию. На такой планете создают... Планетарные катаклизмы, разрушающие инфраструктуру цивилизации, после чего оставшиеся в живых волей-неволей оказываются на первобытном уровне, и когда такая планета Земля обходит в отрицательную эволюционную область пространства, темные силы легко захватывают контроль над такой цивилизацией. У некоторых из вас может возникнуть вопрос, зачем темным силам все это нужно? Да все дело в том, что темным силам не нужны пустые планеты Земли или уничтоженные. Этим космическим паразитам нужны рабы, которые разрабатывали бы для них природные ресурсы собственных планет, после чего эти планеты обычно уничтожались вместе с ненужными уже рабами. И космические паразиты отправлялись к своей следующей планете жертве». Об всем этом знали и светлые силы. Их стратегия и тактика заключалась в том, чтобы не позволить темным силам создать планетарные катастрофы, отбрасывающие цивилизацию планет Земель до первобытно общинного уровня, или не допустить опускания цивилизации до того уровня, минимизируя активность и последствия активности темных сил. На нашей Мидгард-земле светлые силы применяли оба метода. Тарх, дождь Бог, своей силой уничтожил 111 812 лет тому назад Луну Лели вместе с базами темных сил. Однако катастрофы не удалось избежать. Осколки Лели упали на Мидгард-землю, что привело к погружению на дно Северного океана моря Даария. Я уже делал вам об этом передачу, и те, кто смотрел, там более подробно все сказано. Но, тем не менее, цивилизация мидгард не была отброшена до уровня первобытной общины дикости. И тогда темным силам пришлось убраться несолоно хлебавшей. К сожалению, во второй раз нашей мидгард не повезло. Лидеры Атлани... То есть Атлантиды, имеющие отрицательный эволюционный перекос, стали проводниками темных сил и развязали планетарную войну за мировое господство. 13 тысяч лет назад. Они применяли ядерное оружие и пытались управлять силами стихий Мидгард-Земли. Еще раз повторю, 13 тысяч 14 лет назад на момент написания этой статьи. Статью Николай Левашов писал в 2005 году. Так вот попытки этого управления оказались неудачными, и вторая луна Фата начала падать на Мидгард-Землю. Чтобы спасти планету от гибели, Бог Ни уничтожил падающую Фату. но павшие осколки оказались слишком большими, и они вызвали не только погружение в морские пучины самой Атланья Атлантиды, ось Мидград-Земли в результате падения осколка Луны Фаты изменилась на 23,5 градуса. И все это вместе взятое вызвало множество природных катаклизмов и начало нового ледникового периода. И при этом произошло то, чего темные силы так хотели добиться. Большинство оставшихся в живых после этой планетарной катастрофы очень быстро опустились до первобытного уровня. После полного уничтожения катастрофы и инфраструктуры цивилизации Мидгард-Земли, только малая часть людей смогла сохранить свой цивилизованный уровень. Но они не могли уже контролировать ситуацию. Единственное, что они могли сделать, это сохранить знания и информацию о произошедших событиях. Темные силы были уже готовы праздновать победу, но их празднование, казалось, несколько преждевременным. Предвидя возможность подобного развития событий и иерархии светлых сил, поместили в недра земли источник силы этот источник силы был предназначен служить тем противовесом отрицательного эволюционного перекоса, который возникал при попадании Мидгард-Земли в область пространства с отрицательным для развития распределением первичных материй. При вращении нашей галактики Мидгард-Земля вместе с ней периодически попадала в такие зоны пространства, создающие отрицательный эволюционный перекос. И двигалась долгое время внутри этой зоны пространства до тех пор, пока не покидала ее. Область с отрицательным эволюционным перекосом. Время прохождения через подобные пространства зоны с отрицательным эволюционным перекосом составляло от нескольких сотен лет до нескольких сотен тысяч лет. Наши предки и называли это время прохождения Мидгард-Земли через эти пространства ночами Сварога. Последняя, наиболее тяжелая ночь Сварога окутала Мидгард землю на семь кругов жизни, на 1008 лет, начиная с лета 6496 или по новому календарю 988 год нашей эры по лету 7504, то есть 95-96. Тяжесть ночи Сварога определяется величиной отрицательного эволюционного перекоса, создаваемого внутри каждой из таких областей пространства. Чем больше отрицательный перекос, тем темнее ночь сварога. Тем легче для темных паразитических сил было захватить и подчинить своему контролю обитателей планеты Мидгард Земли. Чем мощнее внешний отрицательный эволюционный перекос пространства, тем сложнее каждому конкретному человеку развиваться гармонично Другими словами, человеку сложнее избежать проявления агрессивности, жестокости, устоять перед низменными инстинктами и эмоциями и так далее. Пространственный отрицательный эволюционный перекос перенастраивает под себя качественную структуру сущности человека, и особенно это легко происходит на начальных эволюционных стадиях. Именно поэтому темные силы так любят использовать для захвата цивилизаций времена ночей Сварога. Только очень сильные воли и высокие моральные принципы могут позволить человеку пересилить влияние отрицательного эволюционного перекоса Ночи Сварога и преодолеть эволюционную фазу разумного животного. Наши предки из светлой иерархии знали об этих природных явлениях. И именно для максимальной нейтрализации отрицательного эволюционного перекоса Ночи Сварога и поместили источник силы в недра Мидгард земли, подпитывал расу заветный источник, что сохранился в урочищах древних. Предвидели темень на Мидгарде боги, и расы потомкам помочь порешили». Именно на возможность компенсации источником силы отрицательного эволюционного перекоса на честь Сварога и рассчитывали наши светлые иерархи, устанавливая источник в недра Мидгард-Земли. При этом выходы источника на поверхность не были постоянными в силу того, что отрицательный эволюционный перекос не был неизменным и качественно, и количественно даже в течение Одной ночи Сварога И поэтому наложение на изменяющийся во времени Отрицательный эволюционный перекос Нейтрализующего влияние источника Приводило к тому, что возникали выходы источника На поверхность Мидград земли в разных точках и Эти выходы источника периодически исчезали в одном месте Чтобы появиться в другом В глубинах темных он накапливал силу в разных местах на поверхность являюсь, но вечный источник божественной силы не в каждом краю свято-расы струился. В местах выхода на поверхность Мидгард-Земли сила источника даже ускоряла эволюционное развитие человека, и эти выходы источника хранились в тайне от врагов и непосвященных. В этих местах снималось и блокирующее действие источника на генетические возможности, заложенные в человеке. После катастрофы Атлани, то есть Атлантиды, светлые иерархи поместили в мидгард земли и генератор, блокирующий проявление возможностей до тех пор, пока носитель Онах не достигнет уровня эволюционного развития, позволяющего осознавать ответственность за каждое деяние. Этому соответствует эволюционное развитие, при котором человек приобретает шесть материальных тел сущностей, к существующему физическому. При достижении такого эволюционного уровня человек завершает стадию планетарного цикла развития и вступает в стадию космического. Установка блокирующего генератора в недра Мидгард-Земли была вынужденной мерой наших светлых иерархов после неразумных действий лидеров Атлания при их попытке использовать силу стихий в своих корыстных целях, что чуть было не привело к гибели Мидгард-Земли 13 тысяч 14 лет назад. Я вам напоминаю, это на 2005 год, на момент написания этой статьи, о чем уже говорилось ранее. Была создана своеобразная система защиты от дураков, которая не давала возможности развивающему человеку использовать возможности генетического потенциала до тех пор, пока носитель этого потенциала не достигал при гармоничном развитии просветления знанием, понимания последствий своих действий и осознания ответственности за них. Завершение планетарного цикла эволюции человеком в большой степени гарантирует это. В силу сказанного выше, выходы источника держались в тайне, в силу того, что в зоне выхода на человека не действовал блокирующий генератор. Как жизни источник всем силы дарует – людям, богам и различным растениям, что раскрывает он сущности каждых – какими дарами он жизнь наделяет, в богах раскрывает, он сокрытые силы, людей наделяет согласно их мыслей. Из этого отрывка славяно-арийских вет проясняется любопытная деталь – Источник жизни дарует силы как людям, так и богам. И не только это источник жизни в богах раскрывает сакральные силы, а людей наделяет согласно их мыслей. Из этого отрывка ясно следует, что древние времена наши предки под богами понимали совсем не то, что вкладывается в это понятие сейчас. Под богами наши предки подразумевали светлых иерархов и людей в потенциале имеющих возможность стать онами. Получается, что некоторые люди являются спящими богами, имеют генетические возможности, при правильном развитии которых имеющий их человек может достичь высоких уровней развития. Такой человек под воздействием блокирующего генератора не мог проявлять и осознавать свои генетически заложенные возможности до того момента, пока не завершал планетарного цикла эволюции. И, скорее всего, волхвы использовали выходы источника жизни для выявления среди людей спящих богов. Для того, чтобы потом активно помогать этим людям в их гармоничном развитии Все дело в том, что далеко не каждый, даже очень хороший человек В состоянии пройти все планетарные этапы развития И выйти на уровень космического развития Правильно будет сказать, что очень немногие способны на подобное И дело здесь в том, что, к сожалению, довольно редко сочетаются в одном человеке Природные возможности и качества, заложенные генетически и гармонично Развитие личности, без которого просто невозможно завершить планетарный цикл эволюции, без просветления знанием, что подразумевает пониманием человека причинно-следственных связей, в природе, в человеческом обществе и наличии пониманий, как когда, почему и ради чего недопустимо сознательное вмешательство человека во все это. Кроме того, необходимо и наличие соответствующих свойств и качеств, позволяющих это вмешательство осуществить при сознании полной личной ответственности за каждое такое действие. Только когда все это гармонично сочетается в одном человеке, возникает возможность прохождения планетарного цикла эволюции. Таким образом, Выходы источника жизни использовались для выявления людей с большим эволюционным потенциалом. В то время как люди, не обладающие им, попав в зону выхода источника, были не в состоянии демонстрировать каких-либо особых свойств и качеств. Именно поэтому в тексте говорится о том, что источник жизни наделяет людей без особых свойств и качеств согласно их мыслей. В зонах выхода источник жизни люди с большим эволюционным потенциалом, спящие боги, то есть могли действовать на уровне возможностей, невозможным за пределом этих зон. Кто из людей является спящим богом, было практически невозможно определить вне пределов выходов источника жизни. Только попав в пределы действия источника, открывалось, кто является кем. И поэтому места выходов источника держались волхвами в тайне, не только от врагов, но и от всех непосвященных. В славяно арийских ведах указываются и знаки, по которым определялись места выходов источников жизни. Тайны рождения трав, круг источника, доселе неведомо людям всем были. Растение, каждое рядом с источником, свойство меняло и рост изначальный. Грибы поднимались воршин над землею, но каменной плотью они наделялись. Ковыль трава поднималась до пяди, а ягоды комы вросли, как деревья. Что сотворится с ворожью травою, когда час пробьет и появятся всходы? Чем наделит траву жизни источник? На этот вопрос у жрецов нет ответа. В местах выхода источника жизни на поверхность наблюдалась аномалия роста растений, причина которой жрецы сами не знали. А это означает, что волхвы не знали принципа действия источника жизни. И на людей. Вполне возможно, Волхвам хранителям был просто сообщен факт установки в недрах земли источника жизни и смысл установки оного, без объяснения принципа его действия, скорее всего, в целях сохранения этой информации в полном секрете. Но тем не менее, так или иначе, темные силы пытались найти места выходов источника жизни на поверхности для того, чтобы самим освободиться от действий блокирующего генератора. И поэтому сохранение мест выхода источников тайне было необходимостью, и, скорее всего, размеры выходов источника на поверхность были небольшими, иначе их было бы легко обнаружить по аномальному росту растений. Из этой статьи Николая Левашова я выбрал самое основное, самую основную информацию, Которую он доносит до нас и объясняет Что же хотели до нас донести наши предки И что они сделали для того, чтобы мы могли нормально развиваться И идти по золотому пути духовного восхождения Несмотря вот на эти перекосы, несмотря на ночи сварога Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Возможно, некоторым придется прослушать ее не один раз, дабы понять всю суть происходящего. И что хотел нам донести Николай. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду!